Марина, а давай я сяду, посмотри, чтобы у меня нет, не упирался. ха, -ха Да. <сёк> а у тебя криво стоит, ты в курсе? Не-не-не, нормально, нормально. Там и. Не-не-не, нормально. Почему у меня глаз, алмаз? Это так кажется. ну ну ну Ты красный, ты бежевый, как цыпленок. А ты я тут. Ты солнуха у тебя. Ну замет. Да, выключи телефон. Давай запишем. У меня у самого у меня, дел, у меня телефон <сёк> тоже зарывается. Все. Я там не уперся, но есть место? Куда ты не уперся? колсо лучше тебя, куда ты можешь перейти? А это просто я подсогнулся. Ну надо все, посмотреть. все, все, надо начинать. Марин Гевна, ну А там запись идет? Идет давно уже, две минуты. А я потом эти две минуты качать буду еще. Mm -hmm. Пару лет. Пару лет, полжизни своей. Так Марина сказала, что надо, надо снять, что что нужно делать, чтобы стать риэлтором. А вот здесь мы уже разжуем. Что большое отличие? Ну, да. Я просто ничего Давай. По новой? Да. Нет. Сейчас нужно я не пригла... писал... Нет, я не приглашаю. Здесь Марина Сейчас нужно сказать... Ну. Что нужно, чтобы стать агентом. Оставь, оставь, оставь. Для, для рассадки. Давай уже сиди сюда. Come on, come on baby. Ну, у нас то ясно? Ясно понятно? Все не в тот огород. Не в тот. Мы не туда, понимаешь? Давай мы... говорим, короче, смотри, давай что-то поговорим. Мы говорим про общую Работу, елка. Вкратце про свою историю. И да да можно вообще свою историю сказать, мы давай, давай, давай, так. все, погнали, короче. У меня нет так называть. Есть. Кески и обрезки. Давай. Друзья, приветствую. Вы снова на канале Сочи ЕДВ. Иван Колосов. Илья Шамшин. друзья, вот она, вся грядка. Подписывайся. Подписываемся, ставим лайки, колокольчик, уведомления, чтобы не пропускать и быть в курсе всех событий, потому что самый э, интересный, познавательный контент где? Сочи. -дв. Друзья, сегодня у нас будет ролик о том, как переехать в город Сочи, как здесь зарабатывать, как зарабатывать на недвижимости собственно, как стать успешным риэлтором в городе Сочи, да, и кормить свою семью, да, и что, друзья, а еще и родителей, да, и что для этого нужно, и как, грубо говоря, начать вам с нуля. Ну и, так скажем, каких-то да, каких успехов. да. И самое главное, самое главное и самое важное, это не свалить обратно к себе в регион. Потому что такие случаи были, и мы, честно говоря, к ним очень негативно относимся. Поэтому они вот... Ну... Да, знаешь, вот у большинства я хочу в Сочи, хочу в Сочи, но я не знаю, как переехать. Вот если есть у кого-то цель, мечта, все, давайте, вот берем Сочи. Вы со своим чемоданом просто с одной войской переезжайте в город Сочи. Сразу хочу сказать, если есть намерение, вы все бросаете, приезжайте и в идеале, в идеале сжечь мосты. Это оставить свою квартиру, продать ее и все, То есть, чтобы вам некуда было возвращаться. Напоминаю, что каждый из нас, те, кто работает недвижко, да и вообще в принципе в Сочи, кто живет, а в большинстве случаев 99,9%, вот как, собственно, и мы, приехали сюда, не знаю, ни города, нет ни одного знакомого, нет никого. Ни нет. жилья, вообще нет ничего, просто Сука ничего. телефон, а амбиции. Да, это, амбиции. А, а, где да. жить? а где жить, проживать? А, я даже лично проживал, или я проживал, мы проживали в хостеле, проживали. Да, дом-гараж дом проживали. Дом-гараж и не проживал. Я, не... я проживал дом-гараж, жил и гаражи. Колько место где-то проживал, потому что это были самые самые первые азы шаги вот в эту жизнь сочинскую жизнь да еще хочется сказать в большинстве случаев сюда люди приезжают без денег то есть если у тебя нет бабок да или есть хотя бы какой-то там ну какая-то финансовая подушка в любом случае приезжай работать здесь можно жить можно и зарабатывать собственно что тебе нужно чтобы стать агентом в городе Сочи вы начинаете штудировать полностью хедхантер на хедхантере у нас есть разные варианты да там и... достаточно много объявлений, но а, смотрите, есть компании, которые м, хорошо работают, есть, которые хреном работают, есть компании, в которых а, новичку заходить максимально комфортно, а есть компании, которые не для новичков, но там тоже а, достаточно комфортно работать, но нужно приходить с опытом. Мы с чего начали? Мы с, начали с компании ритмы Сочи, У нас Дима Юдаков, а, в ритму Сочи работал, мы с тобой зашли вместе в один учебный класс, не зная друг друга и мы начали молотить. Да, мы начинаем с песка, песок это называется это как учебный класс, я вообще пришел зеленый Я вообще не знает ни рынка ни рынка не недвижки не и вообще ну по нулям вот просто зеленый чистый лист да вот зеленый просто в ноль вот мы пришли мы с Ильей друзья к чему Сочи потому что в элитам Сочи правильная политика компании и там все работают на ритдогенерацию то есть там нет ни фонарей ни фейков то есть тебе не надо там с банерами ходить там какие-то наклейки клеить непонятной хернй заниматься то есть у тебя есть дегенерация, у тебя есть покупатель, да, как заявка, все, ты с ним работаешь. И, собственно, все, кто прошли, прошли элитный Сочи, как правило, ну, более-менее успешные агенты в городе Смор. Да, слушай, ну, знаешь как, нас встречал HR-отдел, вот э, с нами поговорил HR-отдел, потом э, руководитель отдела продаж поговорил. Да, и э, мы потом... подавали какие-то вопросы, что знаете, что не знаете. А мы такие, как зеленый горецы, мы зашли в учебный класс, и в учебном классе, да, так назовем, как молодой песок мы были. Ну, э, ну, что -то то, с... Красновато было там. Да, мне тоже. Давали какую-то какую -то программу, как общаться, как писать, что делать. Сразу поехали по объектам. То есть ну, на текущий момент Элитный Сочи это достойная компания, чтобы в ней начать работать. Но ну, Единственное, что могу сказать, в ней продолжать работать, ну, наверное, ну, здесь уже на ну, усмотрение каждого. Собственно, мы зашли в учебный класс, мы прошли обучение там 2-3 недели и сдавали экзамен. Честно сказать, перед экзаменом, ну, было страшновато, но мы сдали, мы начали работать и зашли уже в офис продаж в отдел продаж. Да, дальше, собственно, как это происходит. А я понимаю, что есть очень много страхов. Незнание города, там отсутствие машины. Там отсутствие, Ну то есть страхов здесь вагоны маленькая тележки. Я вам знаете, что могу сказать? Можно работать. А можно... давайте, много... как а можно ли э, работать в недвижимости не имея просто машину? Даже на сегодняшний день очень много ребят, которые стараются как-то заниматься недвижимостью, они не имеют автомобиля. Они не знают. Самое главное, чтобы у вас работала голова, была смекалка, была логика и вы быстренько ориентировались на местности. Но в первую очередь вам нужно изучать рынок. Вам нужно изучать районы, локации, транспортные развязки, доступность там. У нас, собственно, да, как это происходит? Если, допустим, ты новенький, зелененький и свеженький, да, то есть ты особо не понимаешь, 99% что тебе нужно сработаться со своим товарищем, со своим коллегой И ты идешь с ним в сработку, у него есть автомобиль, у него есть знание города, знание недели Ну то есть он а, как опытный боец, а ты с ним вот просто вот, ну, вот так Лично я а, также вступал в сработки и во время сработок узнал очень много, узнал много Достаточно количество объектов, и все, и потихонечку, потихонечку уже перешло, так скажем, самостоятельно русском. Ну, в принципе, там плюс -минус. Ну, правильно, нужно всегда тянуться к опытному бойцу, который хорошо профессионально уже знает рынок, знает вот всю недвижимость, грубо говоря, города Сочи. Потому что когда ты приезжаешь, я когда глянул первый раз на весь этот рынок, думаю, блин, мама дорогая, просто голова кругом. Как его изучить? Столько комплексов домов, каких-то локаций, не понять, куда, как. А как речки, это вот... Как это еще узнать, где какие цены, какие там возможности? То есть голова кругом шла, и я даже не понимал. То есть на все про все у меня уходило, грубо говоря, год, наверное, чтобы более-менее адаптироваться. адаптироваться, да, и как-то вот, ну. Вот хотя вот это хотя бы просто рынок понять, да. Первый вопрос. Наличие личного автомобиля. Друзья, понятно, что можно зайти в сработку, но всегда срабатываться не будешь, это очевидно. Здесь, в Сочи, достаточное количество аренды. То есть ты можешь там условно, за 30, 35, 40 тысяч взять нормальную машину, причем, кстати, новую там залярись, там, Рио, то есть и все, и ты уже свободно плавнее едешь на машине. Понятно, что это затрачивает лишний бюджет, но а, у тебя есть возможность самому передвигаться и самому работать. А, я вспомнил один этот момент, помнишь, приехали к нам люди, рассматривать недвижимость, а, и, мы вдвоем, да, да. и мы с Ильей вдвоем, да, и мы с вдвоем едем. Проехали развязку на э, на, на Красную Поляну, проехали развязку, проехали вторую развязку, дорог не знаем, еще не знаем вообще ничего, как куда ехать, мы вот так как, кружили, вертели, колесели. Кружили, <связывали> кружили, Но ну, потому что не знаем, как куда подъехать, э, как доехать, где вообще находятся эти комплексы подъездные пути, но ну, не знали практически ничего и только за счет какого-то а, малого опыта опыта, ну мы стали набирать, да, вот здесь, да, друзья, здесь самое важное, это для себя определиться, если ты хочешь здесь работать, в Сочи остаться, закрепиться и зарабатывать на сделках, да, то есть зарабатывать, работать с клиентами, зарабатывать свою личную базу, тебе нужно твердо понимать, то, что ты здесь остаешься до конца, потому что если ты хочешь тупо попробовать, получится, не получится, и если что, смотри там, Другую сферу но однозначно этого делать не стоит здесь бывает такое что а, у людей начинается и через полгода и через год то есть была главное... истерика, да Самое есть, главное не сломаться не сломаться да здесь вот этот квантовый скачок нужно как это но ну, преодолеть то есть вот этот какой-то период потому что мы видели когда допустим вот ребят сидну не получается там что-то хренонько потом просто балка и все и, то есть ребята сейчас а, достаточно успешно работают то но... вот это знаешь квантовый скачок и все и у тебя получилось да вот. они просто преодолели здесь нужно биться до последнего зуба а, в в первую очередь я также видел достаточное количество ребят, которые ерзал из компании в компании, как правило, это ничего не заканчивают и видел достаточное количество ребят, которые уехали к себе обратно в регионы. Честно сказать, обратно к себе в регион возвращаться, ну так себе идея. Да, здесь самое главное, друзья, чтобы вы понимали, это не означает, что я пойду из одной компании в другую искать где получше место, где послаще где там повыгоднее. Нет, здесь нужно, если вы окунулись вот в эту сферу недвижимости, в первую очередь нужно вам самим брать Грубо говоря, как буквально, да, и изучать весь рынок, изучать локации, где какой комплекс, запоминать, где какие улицы Это очень важно, потому что никто не даст вам вот этой информации в вашу голову до тех пор, пока вы сами это не будете изучать Да, где-то вы видите, слышите, когда вы там э -э -э, визуально что-то воспринимаете, визуально воспринимается в разы лучше Но это нужно самому прям все изучать Собственно вопрос, нахрена все это надо, друзья. Мы действительно здесь в Сочи живем, как э, в каком-то раю, да, какой-то у нас Монако не знаю, да? Но однозначно Сочи это лидер... Э -э по привлечению новых жителей, да, то есть город, это в этом городе хотят все жить, то есть мы живем здесь с умирным клиентом, нормальным, то есть здесь красиво, здесь снарядно море возле тебя, то есть ты можешь в любое свободное время сходить там, покупаться там, отдохнуть и так далее. И естественно, чтобы здесь жить, нужно и работать, чтобы и отдыхать, нужно хорошо поработать, поэтому нужно здесь закрепляться, если есть мысли, иди смело, не надо бояться, не надо вот эти страхи себе наконец, потому что я сам лично, когда своим друзьям, там, знакомым стал то, что переезжают в Сочи, у меня там возражений э, со стороны моих моего окружения было достаточно много. И говорят, ну зачем? Города не знаешь, никого не знаешь, зачем тебе это надо, ты еще подумай, ты еще все взвесь. Я говорю, да я что взвешивает? Вот сейчас сиди, вот на меня вот так смотри, я сейчас зарядку принесу. сейчас батарейка может сесть. И сейчас дальше будем писать. Всегда у любого человека есть большое количество окружений, которое будет тянуть назад. Это было, есть и будет. Это было у меня, это было, скорее всего, у тебя и у вас будет то же самое. То есть, когда речь заходит о переезде, начинают люди, это знаете, как ведро с крабами, это происходит очень часто. То есть, они начинают обратно тянуть. И мы в свое время какие-то страхи, какие-то переживания преодолели и надеемся, что вы сделаете так же. Друзья, знаете, самое главное, чтобы у вас была поставленная цель. И пусть это медленно, пусть потихонечку, пусть что-то получается, где-то не получается, но самое главное это опыт, и вы набираетесь опыта, набираетесь знаний. Знаешь, самое главное, хорошо, что на сегодняшний день мне вообще больше, что это нравится, да, вот в сфере недвижимости, я могу позвонить абсолютно в любой город. Мне везде скажут, Ваня, привет, там, как дела, ну, пообщаться, когда, то есть, во-первых, это идет у тебя круг общения. Не то, Очень что, не то что Очень Внутри большой. компании, где-то внутри города, круговых... Внутри семье, России. Внутри России, даже -то только, с, да. Да, с других стран. Вот это мне больше всего нравится. И то есть потихоньку это все это начинает увеличиваться и только развиваться. Понятно, что на все нужно нету. На все нужно время. Нет у тебя автомобиля, ничего страшного. Нет у тебя знаний, ничего страшного. Главное, чтобы у тебя был опыт, стремление и желание. Конечно в наше время и в нашей профессии очень важен нужен профессионализм и просто то что мы с Ильей прошли э, знаешь мы я на самом деле, деле хана не... много чего было много чего было я на самом деле могу сказать так что э, то что мы с тобой прошли целью стрим миллиона да, в одном направлении э, многие из ребят ну даже до середины нашего уровня не доходит, разворачивается, уходит обратно, или кто-то проходит это, оно гораздо, гораздо большим, большим промежутком времени. То есть у нас было вообще все. Потом мы погрузились в ипотеку, потом мы погрузились в инвестирование, гостиничные комплексы. То есть начали развивать, понимаете, свою работу нужно любить. Я вот э, обожаю свою И город работу. город Сочи нужно любить. Эм, город Сочи. Э, вот я нашел свою нишу, да. Я каждое утро просыпаюсь, иду на работу с кайфом. Я там быстренько глажу рубашку, брюки, там еще что-то. Понятно, сейчас там водолазки хожу. Но самое главное, на работу водолазки когда идешь... Водолазку. Глазу, глазу. Да самое главное когда на работу идешь и тебе хочется идти на работу тебя тянет на работу и я иду сюда понимаете я не хочу с этих стен уходить до последнего я здесь как бы остаюсь какие-то здесь дела здесь мероприятия проходит и мы с ильей набрались так вот за вот этот промежуток времени я считаю что большого опыта который мы ну как бы прошли своими ногами руками головой да именно протоптали эту дорожку то, что мы можем сейчас решить за пять минут, ну как бы мы это прям... Это, да, да, это однозначно, если ты собираешься в город Сочи, то должен прям вот все. А быть уверен, то, что ты здесь останешься и обратном пути у тебя в принципе нет. Если ты идешь в недвижку, ты должен быть уверен, что ты здесь останешься, то же самое, обратного пути нет, и если ты а, намерен, да, серьезно, то однозначно все получится, вот 100% именно у тебя все получится, а если ты хочешь просто приехать, мое, не мое, понравится, не понравится, если что свалю, там обратно там, к себе в регион, ну так эта история не работает, 100% обратно свалишь. Правильно да, и неважно, кому вы пойдете, в большое агентство, в маленькое, к частному блогеру там, сами на себя будете Кстати, работать, да. без разницы как. Самое главное, чтобы вы хотели этим заниматься, чтобы вы нашли свою нишу и чтобы ну, получали в первую очередь от этого удовольствие, потому что если работа приносит вам удовольствие, и вы делаете это в удовольствие искренне как для себя, то ваши успехи как бы они будут идти только вверх да и теперь хочется рассказать вам собственно плюсы и минусы большой компании и плюсы и минусы маленькой компании однозначно если это новенький в городе если это без опыта без знаний тебе сто процентов нужно идти только в большую компанию почему да потому что потому что там очень большое окружение там порядка 150 200 человек у тебя все чаты у тебя руководство руководством тобой все галдят то есть какая-то движуха происходит да и ты в курсе всех дел и хочешь не хочешь ты ты с рынком знакомишься с застройщиком знакомишься знаешь все подводные камни то есть информация то есть ты находишься а, в информационном поле и то есть информация вокруг тебя она гуляет и она не может мимо тебя пройти в принципе да естественно ты набираешься в крупной компании опыта но как правило как правило в сочи через какое-то время там через полгода через год там через ну, Через разное время люди все уходят в маленькие компании. Они более компактные, они более уютные, условия намного интереснее, чем а, более крупные, как правильно говорю. Но ну, на сегодняшний день, если разобрать весь рынок Сочи, весь город, ну, я считаю, что у нас самые лучшие условия. Для агента, который работает по недвижимости в городе Сочи. Ну, потому что мы сюда пришли в нашу компанию, да, где мы сейчас работаем, в компанию к нашему руководителю да, Дмитрию Едакову, Потому что мы пришли по рекомендации и мы пришли сюда с опытом, с багажом знаний. Понятно, на сегодняшний день я не хочу и близко сравнивать, какие мы были раньше, какие мы сейчас. То есть, это как бы ну, небо и земля, это даже сравнивать нельзя. Ну Но... еще, да, хочется сказать, да, то, что однозначно в крупной компании есть свои плюсы и есть свои минусы. Их достаточно много и плюсов, и минусов. Но самое основной плюс в крупной компании то, что ты находишься в информационном поле. В то же время, когда ты работаешь в маленькой компании, здесь однозначно тебе нужно приходить только с опытом. Если ты пришел без опыта в маленькую компанию, ну, допустим, в основном, как у нас там, ну, есть еще похожие компании, ну, не похожие, ну, ладно, пусть будут маленькие. А приходить без опыта не рекомендую, потому что это немножко неправильный шаг. Это такое, это, ну, так себе история. Да, поэтому, друзья, если вы хотите переехать в Сочи, если вы хотите попробовать, да, в Сочи, Зайти, жить, приобретать, инвестировать, квартиру купить, в ипотеку, работу себе найти. Нужно не бояться. Нужно брать и делать. Прямо сейчас, прям сейчас. Не, не, не откладывайте это в долгий ящик, а потом. А сейчас я еще соберусь. Я взял, собрался, переехал в Сочи ровно за одну неделю. Там Это было лет 6 назад примерно. Я собрал чемодан, ровно за одну неделю переехал в Сочи. Я приехал просто с чемоданом в чужой а потом... город, с чемоданом. Чужой город, ни одного знакомого, города не знаю вообще, ничего не знаю, просто я приехал с чемоданом, один думаю, господи, и, господи, и как, как вообще узнать этот Сочи, как здесь вообще ориентироваться, и как здесь, и потихоньку, потихоньку, потихоньку, помаленьку, друзья. Главное, да, здесь самое главное правило, это не бросать, не... Падать на полпути, потому что у нас также были взлеты, падения, много чего было, много чего через чего прошли и перешли. Однозначно нужно идти к своей цели. И э, знаете, что могу сказать? Могу сказать одно. Жизнь идет, и она идет очень быстро. И если там где-то у себя залипа в регионе, ну ты понимаешь, что ну, по большому счету жизнь вокруг тебя э, не вокруг тебя, мимо тебя проходит. Да, Это не самое приятное. Все-таки в Сочи мы находимся э, в центре. Событий в центре мероприятий. Кстати, еще насчет Сочи, здесь здоровье улучшается. Здесь да. Да, да. у нас многие бежат лечиться, поэтому про здоровье тоже не стоит забывать. Друзья, это были такие, такие рекомендации были от нас, как вот уже от опытных да, агентов. Если, если вы хотите переезжать в Сочи, переезжайте. Переезжайте и не задумайтесь. Если хотите работать, пойти в агентство недвижимости, неважно куда, идите. Не нужно думать, не нужно бояться. Нужно брать и делать. Но самое главное, конечно, самое главное, чтобы... Э, ну, профессионализм, пон, понятно, он приходит с годами. Ну, Это как выдержанное вино. Потихонечку, да? Потихонечку, да. Но потом, когда уже осознал, понял, намного легче работать. Главное, какой-то период пройти. Друзья, с вами был... Илья Шамшин, Иван Колоссом, да. Всем мы были тут До встречи в новых выпусках. Пока. Да. Задавайте любые вопросы, комментируйте на эту тему, почитаем. Ну, что-то на ваши комментарии поотвечаем. Все, друзья, давайте, всем пока. Пока.